Рекуператор в системах вентиляции требует регулярного очищения. Очень важно первоначально обеспечить свободный доступ к рекуператору, чтобы можно было беспрепятственно добраться до самых труднодоступных мест. Сперва на внутреннюю поверхность рекуператора наносится специальное химическое вещество, которое облегчает последующую очистку. После этого в силу уступает аппарат высокого давления Керхер, которым обрабатывается вся загрязненная поверхность рекуператора, вследствие чего устраняется вся грязь, пыль и жир, скопившиеся там. Рекуператор системы вентиляции подвержен загрязнению, так как через него проходит отработанный в помещении воздух. Чистку рекуператора нужно производить регулярно по мере его загрязнения, так как это влияет на работоспособность системы вентиляции в целом. Самостоятельно почистить рекуператор затруднительно, так как это заберет у вас много времени и усилий. Кроме того, как вы уже поняли, для этого нужно специальные приспособления. Особо частого ощущения требует рекуператор вентиляции, который обслуживает кухню, так как в этом помещении в воздухе содержится большое количество жира. Специалисты компании Alter Air помогут вам с обслуживанием систем вентиляции и сделают это оперативно и качественно. Если вам было интересно это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.